В 5 часов 58 минут на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о сработке датчика пожарной сигнализации в торговом центре «Мега Химки». В 6 часов 19 минут по прибытию пожар... первых пожарных подразделений было установлено, что происходит загорание на кровле. Группировка наращивается. Блин, а жалко так. Жалко обе-то. Ужас. Она в не перейдет? Может. Да там и в меги похоже. не, не только у обе. Чем горит очень сильно. Слушайте, Там же лаки, краски Мне кажется, это специальный поджог Чтобы устранить эту мегу. Так обычно делать Блядь! Ой, блядь!